Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня у нас юбилейный, десятый из пятничных выпуск и безгранично увлекательная тема, а именно Мэри Сью. Это явление довольно известно, но имеет крайне дурацко звучащее название на русском языке. Ну, кого скажите на милость зовут Мэри? Перевели бы ее Машей, еще бы куда ни шло, а фамилия вообще Сью. Что за ерунда, честное слово? Сью. Более дурацким может быть только частично созвучное слово Фукусюся, которое я специально настолько дурацким много лет назад э, ввел в оборот. Тут надо просто помнить, что для англоязычного человека, каких в интернете, пока еще э, тоже много. Во-первых, оно звучит не по-дурацки, а вполне обыденно, а во-вторых, очень стойко ассоциируется с женским полом. И именно поэтому иногда можно наткнуться на обсуждения, в которых обвинения сыпятся, как из рога изобилия, а ближе поглядишь грошем цена, просто кто-то непривычный к современным женским персонажам по старинке бурчит. Чтобы уяснить для себя, что такое Мэри Сью и откуда он, она, оно растет, давайте обратимся к легендам про короля Артура. Я понимаю, связь нелегко сразу увидеть, но немножко потерпите. Это замечательная солянка, про которую любой обыватель с улицы вам незамедлительно скажет, что знает о ней, если не все, то по крайней мере, ну в общих чертах все. А если начать разбираться, то там сам черт ногу сломит, да морду перепачкает. Давайте разбираться вместе. Для начала, никто не знает, был ли король Артур на самом деле, или не было его вовсе. Ничего в этом крамольного нет, есть много исторических фигур, которых на самом деле или совсем не было, или они как бы были, но они собраны из десятка действительно существовавших личностей, иногда относящихся к совершенно разным э, поколениям. И собирательный ли образ короля Артура или нет, мы точно не знаем. Его жизнь относится веку эдак к пятому нашей эры, а первые источники, в которых эм, хоть что-то можно уловить к нему относящиеся, такие достоверные источники, а не просто стишки и песенки, это «История бриттов» и «Аналы Камбрии». Это книги уже века одиннадцатого 12 то есть между ними и э, Артуром, это где-то как между нами и Иваном Грозным. Так что, что они там смогли вспомнить, да в летописи записать, это большой-большой-большой вопрос. Подробно вся его квента излагается впервые в трудах чувака по имени Гальфрид Манмутский. Это был такой валийский священник 1100 какого-то года выпуска, который гнал абсолютную от себятину, не подтверждающуюся никакими историческими источниками. Но делал он это задорно, самозабвенно и красиво тем в историю и вошел. По-русски да на латыни он называется Гальфридом, а современные англичане незатейливо, незатейливо зовут его Джеффри из-за валлонского имени Шифре. В своей книге на Волонском он же назвал себя Греффит об Артур, и главного героя центральной части всей британской истории он тоже назвал Артуром. Обратите внимание на этот момент, это он важен, и потом еще как-нибудь всплывет. Этот самый э, Гриффит, он же Джеффри, он же э, э, кто угодно, он, э, он ввел всех или почти всех основных персонажей в легендарию. Артура, Утера, э, Гвиневру, Мордред, э, остров Авалон там же описан и так далее. Все очень курчаво и запутано, и если когда-нибудь я соберусь это э, пересказывать на камеру, то надо запастить, я не знаю, миниатюрками что ли, чтобы хоть какую-то ясность э, внести. Кто что делает и кто кому, кем приходится. Потому что это меняется совершенно дико от одной легенды к другой. И от одной версии к другой. Но так или иначе у, у этого самого Гальфреда у него все очень курчаво и запутано. И там же он, там же он вводит Эскалибур, например. Экскалибур. И он его называет Калибурн что в свою очередь есть латинизация э, слова «калэдвульш». Это валлонское слово, которое просто означает «хороший меч». Итак, вскоре после этого за написание разного рода фанфиков взялся «Кретьен де Труа». «Кретьен де Труа» — это основоположник жанра куртуазного романа. Его мы очень кратко и вскользь упоминали в выпуске про жанры фэнтези, но там мы смешали в одну кучу издалека похожие друг на друга традиции разных веков, от шансон де жест до рыцарского романа. Так вот, этот самый Детруа, он не просто переписывает некоторые детали сюжета по-своему, он делает массивнейший рефрейминг. Смещая фокус с героичности Артура, ведь что э, было в э, первой версии? Был Артур, который был героем и завоевал практически всю Европу. На самом деле этого не было, но там так написано. Так вот, этот самый Кретьен де Труа, он смещает фокус с этого самого Артура на, в общем-то, любовные похождения его жены Гвиневры. Это очень такое французское произведение, в котором сам факт того, что Гвиневра влюбилась в кого-то по уши, дает ей полное моральное право, ну, может быть, не с первых страниц, но все-таки на пропалую изменять своему мужу, заводить детей на стороне и вообще вести Камелот к разрухе и падению. Ну, так или иначе, ее возлюбленным становится сэр Ланселот, который отвечает ей взаимностью, которого все любят, все уважают, в поединках он всегда одерживает верх, и Гвиневра по большому счету, достается ему, а не Артуру, да и вообще ему, в общем-то, все всегда удается. Даже в тяжелых условиях куртуазного романа, когда королева то требует от него невозможного, то передумывает и просит все наоборот и как можно скорее. Это и есть Мерисью, это персонаж, которого, он ну, взяли чужой сюжет, этого персонажа вписали в центр этого сюжета и все канонические персонажи просто не могут не восхищаться ими, не могут его не хвалить и просто вот, вот не могут остановиться. Артур и его легенда это бездонный источник лузов, потому что чуть позже э, Томас Мелори, э, еще более известный чувак, он э, взял современный ему сборник рассказов вульгату про этого Артура. И здорово переосмыслил весь цикл заново еще раз. На этот раз с более общехристианскими и менее французскими идеалами. У него Мерлин, кстати, из друида, такого совершенно классического, завернутого в тайну. Он стал таким дынодышным варлоком с демоническим прошлым. Ну и много там еще изменений было, но в том числе он ввел нового персонажа, сэра Галахада, который был как Ланселот, только лучше. Все встречные до единого буквально сравнивали его с Ланселотом и находили, что он круче. Когда это стало недостаточно, его стали сравнивать с Персивалем и с прочими рыцарями. Их там было 150 штук, ну э, про все, не про все, но про там э, верхних десяток есть свои легенды. И каждый раз оказывалось, что вот все драмы и проблемы прошлого, э, они в общем-то э, доставляли какие-то проблемы только этому самому, Ланселоту, Персивалю, Борсу и рыцарям более старшего поколения, а Галахат с ними справлялся вообще на ура, и они были ему всегда, всегда более чем по плечу. Итак, оставим Артура, потому что после Мелори там становилось все только запутаннее день от дня и век от века, и вернемся к нашим баранам, точнее к нашим Мерисью. Этот феномен назван не в честь Артура, Ланселота или Галахада, как вы могли догадаться, а в честь Мэри Сью, кадета Звездной Академии и позже лейтенанта Звездного Флота из фанфика Паулы Смит, в котором не происходило почти ничего, кроме череды канонических персонажей франшизы, хваливших ее за ну, все, что за руку попадалось, включая чуть ли не сам факт ее существования. Этот фанфик был пародийным, его специально написали, чтобы подобные клише высмеять. Есть немножко похожий известный антиманчкинский текст на русском под названием "Бак Иванович Инштейн" Эру написал когда-то много-много лет назад. За это, в общем-то, такие фанфики не сильно жалуют. Это чрезмерный фокус на одном персонаже который не дает сюжету развиться хоть в какую-то сторону, сделать хоть, хоть какой-то шаг. И часто, особенно у неопытных писателей, а авторы фанфиков, они как бы всегда писатели не сильно опытом обремененные, у неопытных писателей он затмевает персонажей второго плана. И таким образом получается, что единственный, Живой и красочный элемент, показываемого читателям сеттинга, это и есть та самая или тот самый Мэри Сью. И если он или она или оно им чем-то не сильно понравилось, то все, все волшебство повествования, оно также разваливается со страшной силой. В таких произведениях очень трудно читателям объяснить, почему сюжет крутится вокруг именно этого персонажа. И в этом, в общем-то, такие сюжеты существенно отличаются от книг про избранных. Избранный, как Нео или там еще кто-нибудь. Избранных было много, Фроду. Эм, избранный это тоже очень популярное клише, но оно немного иное, и оно используется гораздо э, больше, потому что оно работает. Оно работает, можно, можно легко объяснить, что вот там как бы вот у нас есть Гарри Поттер, у нас есть какое-то пророчество про него. Нас... Мы ставим Гарри Поттера в центр повествования именно потому, что есть пророчество. А дальше там чего-то такое происходит. И мы выдумываем как какие-то еще связанные с этим сюжеты и наполняем сеттинг, и в общем-то все работает хорошо. После первой волны критики авторы Мэри Сьюшных фанфиков стали маскироваться и стали вносить разнообразие в свою графоманию. Стали появляться сюжеты о злодеях Мэри Сью, а не героях. Сюжеты с небольшим сдвигом, вместо того, чтобы... Мэри Сью просто действует как обычно, а все вокруг восхищенно всплескивают руками, у нас получается, что все относятся как обычно, а Сью ведет себя как последняя гнида. Были эксперименты с использованием канонических персонажей и воспевание их вместо вставки своих персонажей. Имена начали маскировать, не давая персонажам свои. Авторский. Но тут, конечно, вопрос не в имени, а в том, что получается скучно или плохо. Или сразу скучно и плохо. А, потому что так-то, в общем-то, одна из самых популярных франшиз научной фантастики создана чуваком по фамилии Люкас, а главный герой в ней Люк С. Но ладно, что же, что же у нас в ролевых играх? Насколько мы страдаем от Мэри Сью в настолках? Да никак мы не страдаем, дорогие мои, мы этим наслаждаемся. За незначительными исключениями практически все сюжеты настольных ролевых игр включают нескольких персонажей, сидящих за одним физическим или виртуальным столом игроков, которые становятся протагонистами или там антагонистами какой-то истории. Сюжет, который крутится вокруг них и служит главным образом тому, чтобы этих персонажей развивать, раскрывать. И, конечно же, хвалить, холить или леять. Так что возрадуйтесь, ролевики, либо Мэри Сью не наша проблема. Некоторые связанные проблемы, вроде вырождения сеттингов картонной декорации, усыхания сюжета до мини-сценах, похвал и э, награждений, бывают. Над ними можно и нужно работать. Но наличие, вот как таковое наличие персонажа, который стоит в центре сюжета, и все вокруг радуются, какой он крутой, это наше все. Спасибо за внимание. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.